Здорово, этот ролик будет без особой токсичности, как бывает в остальных моих видосах. Да-да, и такие праздники тоже случаются на моем канале. Можете смело отмечать этот день в календаре. А теперь переходим к самому ролику. Я играл на сервере Беброград, а IP группа ВК будет в описании. Не забывайте, пожалуйста, внимательно чекать описание, потому что есть до сих пор такие люди, которые делают сервера либо с перенаправлением на другой свой сервак какой-то. Под видом, конечно же, популярного какого-либо сервера, они перенаправляют на свой мошеннический. Или же есть сервера с накруткой онлайна, то есть вы видите там 70-60 человек, а по факту там играет 10, и несколько из них еще и боты. Вот так вот у нас сегодня ролик начинается с предостережений, ну, а теперь можете расслабиться, мы начинаем. Здравствуйте, молодой человек. Можете встать лицом к стене? Да. Фу, да что? Да. Ты тут делаешь? Так, пройдемте лицо. Почему вы не находитесь дома? Ты да, туда и шел вообще? Вы меня, то есть, прикол уйти да, к стене, снегу? Вот. Да. О, прикол. Пройдемте вон, то есть, в стене. Комендантский час во дворе, и вы также, молодой человек, пройдемте. Ну, к... Я в общественном к... Ну увы, не дома. Комендантский час требует быть в гражданских дома, а не в общественных местах, потому что это. Комендантский час, час провер... не требует. И требует как раз таки. Пройдемте к стеночке. Если я не хочу. То мне придется применить силу и силой надеть на вас наручники. Ну примените. И... Ну, хорошо. Сами заходите. Yeah. Комендантского часа, вы отправляетесь no, в участок для дальнейших... Неств... Вышли, они а не пришли. Так, пройдемте лицом к стене. Вот обратите внимание на того чела, который играет за профессию дудосера. Он бегает во время камчаса, видит полицейского, который разгоняет всех с оружием в руках, и его это нисколько не пугает. Он хочет освободить человека, которого уже заковали в наручнике. Это работало бы только в одном случае. Если бы с этим дудосером еще находились бы около трех-четырех человек, чтобы запустить процесс ФРРП у этого самого полицейского. И можно было бы тогда освободить их кореша. То есть, важно, чтобы это еще был их знакомый, а не левый тип. Понизи не остановитесь. Молодой человек. Молодой человек. А, не надо, не надо. Уйди, чувак. Ушли раз. Ничего же не происходит, все, все же нормально. Молодцы. Вы сами меня молодцы, закрывали, куда-то тут, объяснить. На Я вас веду в полицейский участок. чего? Оп, он, он его вытащить хочет, правильно? Для чего? Чтобы... Он, за ним, он за ним идет, чтобы его вытащить, правильно? Айдите а домой, гражданский, или вы будете так же. Да это ты Могивара лохи. Я не Магивара, но о я лохи. О, какая не хорошая эфир. картина. Пройдите лицом к стене, быстро. Опа! Лицом к свине. Твой, что да, находится. поиздеваться надо мной, да, вот такой. Вот. Нет, ну, зачем вы мне издеваться? А да, мне кажется, вот твои. Сделал... Опа, и... все, вижу фер РП. Так, летим, летим, летим. Это заявочка, летим, блядь. На фир РП заявочка, кстати говоря. У нас кто на примете? Кто это у нас такой? Дудосер. ТП к себе. Привет. Это еще не так. Догадываешься, зачем я тебя тэпнул? Так это я с автомата Вообще, мне в мыслях не было предъявлять ему за какие-либо другие нарушения. Я увидел ФИР РП, я за него, его же и накажу. Но насчет нон рп он вроде бы сам признался, но... А я этого не видел. И по логам я этого тоже посмотреть не могу. No. Поэтому... Так. Ну, это не только uh -huh. это. Yeah. Больше ничего ты не делал? Не, объясни мне, что я сделал, потому что я не помню, Ну, я, вот, может, недавно. Ну не недавно, не недавно, недавно. Недавно, я только за Ватником бегал Ну, ты за Ватником да, бегал что, и не, несмотря на его просьбы уйти домой, когда он держал автомат в руках. Тебе Ватник приказывал это сделать с оружием во время камчаса. Я говорю, если я нарушил, то посади их. Пошел. А, ну окей. Значит, ты получаешь за эфир РП. 1,4 у тебя, 15 минут. Я думаю, в кого ударился, это ты, оказывается. Ну, только ты лез его расковывать, я это заметил, два раза подряд. Когда он у расковывал, плюс у него тогда не было автомата. Давай, да, давай, да, давай. да, не было автомата, ну, тебе про... уже до этого приказали. Он еще и адекватный, ничего себе. Нелегального оружия нету. Он вообще безоружный что ли, серьезно? В такие времена Гроверам вообще нужно как-то вооружаться хоть немного. Я понимаю. Может быть у него защита какая-то есть. Но это особо не спасет против тех, кто. Которые... Нет, ну он что-то там строит, что-то придумывает. Ну ладно, окей, я его не буду пока трогать. Может он что-то исполнит в будущем. Не будем загадывать. Сетка. Тут полупрозрачный проб чисто ага, тут черри настроил тут днк сканер тут ребята я смотрю особо никто не застраивается правильно, правильно. если съедаю твою фишку ты на свое поле вот на тетку кладешь если съедаешь мою мне реально кажется что свою... слишком да не нормальное поле как раз даже так, два заборчика для защиты у них. Чекнем правила строительства, может быть что-то да получится найти. Собственность, дверь. Запрещает пытаться закрыть двери, когда ее пытаются открыть. Инструмент, благодаря которому можно сделать пробку пропадающим или появляющимся. Данное право запрещает закрывать ФД во время рейда или же обыска. Открывание и закрывание двери во время перестрелок. Установка времени на закрытие также запрещается. Вот, сложный оборонитель. Запрещается также строить ограждения между районами. Строительство вне комнат здания, вышка. Базы там устраивать тоже запрещено. В ПУ и мэрии могут строиться только профессии, которые прикреплены к этим зданиям. Разрешено строительство в парке, пустыне, улице, при строительстве ларьков, водный канал, на крышах, зона около пятиэтажки. Камеры, нон-рппостройки, щели, прострелы. Данный платформер запрещает строительство щелей и прострелов ниже, выше, выше уровня глаз. Стандарт проход. Вообще, по правилам, это база чиста. Прострелы по кругу за исключением вот этого вот полу, полусферы вот этой я не знаю или как ее назвать получше в остальном всем она она нормальная значит летим дальше летим и чекаем дальше негры пока не работают у нас ух сука налетчик героин геро героин и только попробуйте после этого начать поливать его говном, он ничего такого не сделал. Да, он пчела ограбил, да, он кого-то там еще зацепил, убил, но все это было сделано по правилам. Почему я это вам говорю? У меня по роликам может создаться впечатление, что я ненавижу только тех, кто играет за нелегал. И это в корне не так. Я ненавижу и поливаю говном только тех, кто нарушает правила за нелегал или же даже за легал профессии. Вы просто вспомните, как я хуесошу детей, которые не знают, как играть за мента. Оу, oh, yeah. Тут продает героин, парни. Логас. Парни, тут героин продает. Да, вот уж герчик и сова. Да, все, кстати, не нравилось. А потом, что так надо? Ну, давай пять тысяч на Все-таки... Надо жить как-то. Ну, значит, кассер давай. Вот эти ебучку прострелю нахуй. Ага, это был, это был маньяк. Этот сейчас тут лазит. Так, ну вроде он ничего не нарушил. Но потом все получилось прямо так, как я и думал. Чел просто заигрался. Он бегает, грабит, кого-то по возможности убивает, если того требует ситуация. Да, это окей, хорошо. Хорошо, в смысле, если это делается по правилам. Если не по правилам, то, конечно же, осуждаю. Прикол в том, что при череде удач человек начинает заигрываться. В его случае это как раз то самое. Он сначала кого-то ограбил, потом зарейдил, потом еще убил. Все это ему сошло с рук, ну чисто потому, что по правилам. И после каждого этого раунда, успешного человек все меньше и меньше подключает голову к процессу хорошо если мои слова кажутся вам сейчас бредом то послушайте он нашел квартиру которую можно будет в теории ограбить зарейдить но он также нашел метод как попасть в нее намного проще не с главного входа а с балкона залезть который никак не закрыт никакими не ни пропами не ни фдшками ничем абсолютно он взломал ограбил человека окей дождался пока туда забредет какой-нибудь паркурист его тоже ограбил и ушел ну а теперь смотрите что что происходит после той самой череды удач. Ну, там больно, я упаду, разобьюсь. Да я не хотите. хочу этого делать. Да иди в пизду. А -а -а. Дебилой, блять. Это было феррп Кого-то ебут ванан. <смех> Сейчас тэпнем Вот, доигрался чел, пожалуйста Что произошло, Какой? Какой? Как обычный феррп Ну, блядь. Чего? А что у вас случилось? Где? И почему как бы типа, как ты узнал, что у меня Ферр П? П у тебя здесь, еще ты раз. Ты следил говорю. за мной? Ну, так как в чем, в чем, где? Ну, на балконе возле детской площадки. Ну, Чел стоит, мне говорит типа спускайся. Я говорю то, что там типа высоко, я упаду, что-то там сломаю себе. Он, убег... Он убирает оружие и все. Я убегаю. Я, я не хочу надеюсь. этого делать. Да иди в пизду. Там не было такой высоты, чтобы тебе нанесся какой-либо урон. Ты просто не захотел спускаться и убежал, и послал его. Тем более. Ну, Пэр, блядь, в реальной жизни ты спустишься, как бы, с такой высоты? Там первый этаж балкона. Я в детстве с таких спрыгивал спокойно. И что? Ну, это ты. А я, допустим, Секло, который боится прыгнуть. Нет, ты просто правила нарушил Феррепа, и все. Давай другого админа позовем. Зачем? Ну, я хочу узнать его точку зрения. Вот, допустим, вот этого. Нет, ты со мной будешь разговаривать. Я тебя тэпнул, я тебе объясняю, твое нарушение. Все. Понял? Я хочу узнать точку зрения другого отмена. Да мне оба о что будет ты хочешь. Я тебе мнения, тэпнул, я тебе сказал, у тебя вот такое нарушение. И оно по факту было. Ты его даже не отрицаешь. Ты объясняешь, как все было, так же, как и я. Я Фир РП. Отрицаю, Барселона. То есть ты отрицаешь, что ты нарушал правила Фир РП. Давай, я тебе говорю, давай попробуем... Нет, я тебя спрашиваю сейчас, отвечая на вопрос. Узнать. Ты нарушил правила Фир РП или не нарушал его? По-моему, я не нарушал Блять. Высота, на которой ты ну, находился, конечно. она в принципе не была опасной для хп, чтобы ты спрыгнул и потерял Оттуда можно спокойно спрыгнуть э, с учетом э, того, что ну, игра так устроена Ты с такой высоты не получишь никакого урона И Это можно было бы обыграть так, что сейчас быстренько спущусь в Вместо этого ты его просто послал и побежал по своим делам Ну так он уже убрал пушку как бы Ты его Мне уже послал человека, который на тебя наставил оружие буквально несколько секунд назад Тебя это не испугало что он за тобой? Ты почему-то, кстати, от что? него тогда э, убежал. Именно спрятался в вентиляции. Ну, если он тогда опустил оружие, что бы чё ты взял? тогда убежал? Чего? Ну, если бы он на тебя уже не наставлял оружие и просто бы сказал, окей, ладно, бы ты тогда от него убегал. Я же видел, то, что ты от него побежал, после того, как ты его послал захотелось, в вентиляцию. Брат, Захотелось, просто вот убежать от него. Ну, вот видишь, побегал, набегал себе на 1,4. Ну, Удачи. Вот ну, вот так вот стоит, понял, Да все, все, хорошо, хорошо, хорошо. Удачи тебе. Ай, бля! 15 минут. Если есть какие-либо вопросы, можешь сейчас на меня жалобу подать и разберемся. Вы, наверное, сейчас думаете, что это конец ролика, но нет, на этом моя игра не закончилась. Он подал на меня жалобу, потому что ему не понравилась причина бана и то, что я его вообще в принципе забанил. Вот я иногда реально не догоняю, чем думают такие челики, которых забанил какой-нибудь модер, опер или же админ, неважно. Сам факт бана важен и все. Они бегут сразу же жаловаться какому-нибудь администратору, которого они знают более-менее, который их тоже знает. Думают то, что он их спасет. В основном эти жалобы ничем не заканчиваются, он также остается сидеть в бане досиживать свой срок. А я иду дальше играть на серваке Но бывают такие случаи, когда чела Находит еще одно нарушение Ну вот смотри У меня да. немножечко тут админ Нет. Ливнул с жалобы. У меня немного админ ну, ливнул с жалобой Иди, иди, иди разбери больше, больше, больше, больше. Короче, смотри Каиту я, я, получается, стою на балконе в этом в общаге. Там мен снизу стоит на детской площадке. Говорит, типа, мне спуститься вот так, смотрит вверх с оружием. Э, он один раз мне это сказал, я ему говорю, типа, то, что, типа, не хочу, э, там, типа, высота, я ноги сломаю, что-то такое, говорю ему. Он потом убирает оружие, э, я убегаю, что-то там обозвал его, потом, короче, спрятался от него, и вот этот... Крапаль э, тэпает меня говорит говорит, что у меня ФИР РП. И типа объясняет это тем, то, что э, я не спрыгнул по его требованию спрыгнуть. И типа то, что э, он в реальной жизни прыгал там с первого этажа и так далее. Я говорю, я наблюдал за этим с самого начала. Это было на детской площадке, балкон первого Unplugged. этажа. То есть высота такая по механике игры. Что вот ты этажа. не получишь никакого урона, и там, в принципе, это не супер высоко, это не вышка, где ты упал и сдох сразу. Ты спрыгнул с лес аккуратно и пошел дальше. Вот. Полицейский на него наставил оружие. Вот. И говорит ему слезть к нему на детскую площадку с этого балкона. Он стоит, говорит то, что слишком высоко, и я никуда не пойду. Так. Потом он в итоге разворачивается. Съебывает от него и посылает его нахуй. И типа, или, или, или иди в пизду, или иди нахуй, точно не могу сказать. Но что-то такое он сказал, что, в принципе, может посчитаться еще за провокацию полицейского Uncluck. на погоню. И убежал. Убежал не просто по своим делам, а убежал, начал прятаться. Прятаться конкретно где? В этой же общаге в вентиляции. Мне он это берет, объясняет таким образом, что... Полицейский уже убрал оружие И я просто ушел Ну то есть он намеренно спровоцировал полицейского Если даже так рассуждать своей фразы типа Иди ты в пизду И ему вслед еще что-то уже Когда его уже не было в поле слуха Вот этого вот чата, Он тоже его как-то То ли оскорбил, то ли еще что-то когда ну, То есть зачем он тогда убегал от него и прятался Если он его типа просто отпустил А за что сейчас чего? Там, За смотри, такая ситуация была, то что Слушай. квартира, Слушай, квартира это... э, соседняя, она рейдилась. Вот туда то ли ментов вызвали, туда то ли по уликам пришли. И полицейский этот. По вызову, как он мне говорил, он проверял эту квартиру. Камчаса, правда, не было, но там все было повыбито, уже повыбивали, то есть все двери, пропы. Он просто зашел, осмотрел это все. Увидел чела по соседству и начал его просить спуститься. Я это говорю к тому, что там спуститься реально, ты прыгаешь, ну вот, скажем, высота даже меньше, чем вот у крыши, начало крыши этого дома. Вон того. Вот. Ну, знаешь, я сейчас вот все послушал, я хочу сделать это типа эфир ну, тут э, доказано, потому что это настолько э, ну, большая что будет представлять бля, тебе mm, да это буквально спрыгнуть с гаража и расценивать э, и сравнивать Прошу высоту Ну смотри прям, провокация как это какой да. пункт если есть такой что? вообще у вас это есть, есть, есть это. А, провокация 1.29, сейчас 20, давай почитаю 20, вслух как 20, раз всем вам, если кто-то сомневается Запрещает ну, провоцировать игроков вообще, на преследование, это, ну, на на нарушение правил, чувствую, рейд и обыск любыми методами Провоцирует людей на преследование, нарушение правил, рейд, обыск любыми методами Вот, он в данном случае его попытался спровоцировать, оскорбив его, послав И развернулся, убежав То есть сейчас ты вышел ну, с одного вспомнил, нарушения, с одного бана, я, ты сейчас я, полетишь у меня нет, уже в другой Доволен? так я все же приму позицию насчет администратора, потому что здесь уже типа, ну, показывает то, что провоцировать людей на преследование, так как ты, скорее, скажу, его ну, поставил в пизду или куда-то он послал, ты спровоцировал человека, ну, чтобы он пришел и тебя, ну, нашел, типа, и отставал, получается, потому что ты так... Ну все, ты тогда будешь наказан. 9, я могу уже дальше с ним сам разобраться. И... Ты знаешь, Ага. Ну, ага. Я тогда закрываю. Что... Да, да, да, да, да. Ну чё, доволен? Доволен, спрашиваю. А ну, тебе надо было? Нашлю у тебя еще одно нарушение. Так, короче. Стим, ID. Еще 15 минут сидишь. Бан. Бан. Вот такие нетоксичные будни администратора у меня получились. Люди также были наказаны, но уже бестонных говна на их головы. Видео было снято на моем сервере Беброград, IP, группы ВК и прочее, вы можете найти в описании. Также туда я поместил промокод БеброЛюкс. При введении его в консоль, будучи на серваке, вы получите 50 рублей в донат счет, а также 50 тысяч валюты. Хотел сейчас сказать про стримы, они у меня проходят также на этом канале. Единственный нюанс, чтобы вы могли писать в чат и общаться со мной с другими ребятами со стрима, вам нужно просто подписаться на канал. Ничего более от вас не требуется. Делаю запланированные трансляции, поэтому вы их с большой вероятностью не пропустите. Ну, а теперь до новых встреч! За голову возьмусь, как вы схватитесь за свою?